Спасибо вам огромное за эти теплые слова и за поддержку. Мне очень приятно. Хотела вам напомнить, что на моем канале продолжается розыгрыш. Условия розыгрыша вы можете посмотреть по ссылочке. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Поэтому все зависит только от вас. Ситуация может измениться в одну секунду. Всем пока! Удачи. Ну и конечно же я сегодня передаю огромный огромный привет Алику из Москвы. Также я передаю привет Денису Петрову, Максима Павлова. Я поздравляю с днем рождения. Максим, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, всего тебе самого хорошего, успехов тебе во всем. Юлю и Владика я хочу поздравить с этим событием, что у них скоро свадьба. Желаю вам счастья, здоровья, ну и, конечно же, взаимопонимания. Также я передаю огромный привет Алине и, ну, наконец-то же, передаю огромный-огромный привет Сюне. Сюня, огромный привет от меня лично. Ну и, конечно же, продолжение всего этого, анекдот. Поэтому ставим большие пальчики вверх. Берем чай, кофе, лимонад, колу, кто что хочет, усаживаемся поудобнее, на диван, на пуфики и поехали. <музыка> Попал мужик в капстрану, все увидел, купил, что надо ему было, а деньги остались. Думает, дай-ка я схожу в публичный дом, посмотрю, какие там девки. Пришел, выбрал самую красивую, заплатил немаленькие деньги, выходит из публичного дома, расстроился, задумался так и плюнул себе в ноги. Подскакивает полицейский и говорит: Ха, за такое безобразие штраф 500 евро. Мужик так расстроился. Дал ему эти деньги, приезжает домой, подарил всем подарки, рассказывает, что видел все. А жена ему говорит, Ваня, а Вань, ох, ты хоть обо мне-то вспомнил. А он говорит, да вспомнил как-то, такой штраф пришлось заплатить.